Спасибо, Сергей Федорович. Уважаемые коллеги, уважаемые друзья, вертикаль взаимодействия онкологической службы всей медицины – это современный тренд, повышающий качество оказания помощи в медицине. И национальным центрам отведена особая роль. Миссия их внедрения доказанных методов в регионах, доказанных методов снижения смертности от рака. Внедрение методов повышения качества оказания помощи и продвижения инноваций во всех областях в онкологии в наших регионах. Инструментами этого являются аудиты, которые проводят эксперты, это раковые регистры, которые являются статистической основой всей нашей работы, это отчеты регионов, реестры счетов федеральных, территориальных фондов и самое главное, вся цифровая оболочка от, от Министерства здравоохранения до первичного звена вертикально интернет медицинская информационная система. Механизмы изменения ситуации это прежде всего повышение компетенции наших специалистов в регионах, это обучение специалистов, это э, научно-практические мероприятия и в помощь к этому для улучшения доступности телемедицинской консультации, организация референсных центров. И конечно же эксперты национального центра участвуют в, в создании клинических рекомендаций, порядка оказания помощи, стандартов и и так далее. Качество медицинской помощи оценивается по критериям качества, разработанными, наши, разработанными нашими экспертами на основе 203-го приказа. Мультидисциплинарная команда приезжает в регион, работает с историями болезней, с амбулаторными картами. И, Критерии, которые получены с, с чек-листов, они загружаются в, в автоматизированную систему, которая ранжирует регионы по тем параметрам, которые мы оцениваем, создает визуализацию этих показателей, позволяет нам э, мониторировать, как э, устраняются эти недостатки. Большое значение, как я уже сказал, имеет ВИМИС онкологии. ВИМИС онкологии начала создаваться в 2019 году. В 2020 году, в июне месяце, она введена в опытную эксплуатацию. И все национальные центры онкологии и шесть субъектов Российской Федерации принимают участие в опытной эксплуатации. И... Эта система – это инструмент эффективного управления онкологической службой и ведения онкологических пациентов. Эта система позволяет прозрачно видеть от подозрения к онкологическому заболеванию до лечения, реабилитации, паллиативной помощи. Оперативно автоматизированная система маршрутизации пациентов, обеспечение единых подходов к лечению, централизация отчетности от первичных данных, внедрение системы поддержки врачебных решений и другие вопросы, в том числе, в том числе мониторинг кадров, мониторинг технического оснащения. Но и самое главное, коллеги, эта система начинает с нового 2022 года. Мы начинаем все субъекты выгружать туда свои данные и ваши данные уже будут видеть на всех уровнях. Конечно, мы большое внимание уделяем развитию раковых регистров. Целая команда у нас работает, работает с вашими специалистами в регионах и нас, конечно... О чем мы и сегодня уже начали говорить, ждут существенные изменения в будущем году. И эти изменения как раз показывают на усиление вертикали, в том числе в онкологии. Это мы будем работать в рамках нового порядка оказания медицинской помощи. Обязательны будут выполнения клинических рекомендаций, утвержденных Министерством здравоохранения, а их уже больше 80. Нас будут, вас, субъекты, будут мониторировать по региональным программам, которые по целевым показателям федерального проекта борьбы с онкологическими заболеваниями. Мы будем подключены к ВИМИЗ, Ну и один из моментов, мы уже год работаем, финансируем специализированную медицинскую помощь от федеральных фондов МС. Это тоже элемент вертикализации, чтобы мицы не зависели финансово от субъектов. Ну и еще один, что касается маршрутизации онкологических больных, элемент вертикализации, что национальные центры принимают особую категорию больных с редкими нозологиями, сложными, тогда, когда технологии диагностические, лечебные, очень дорогие, недоступны, то эти пациенты должны консультироваться и при необходимости направляться на лечение в НМИЦИ. Это было закреплено сначала в соглашении между руководителями НМИЦИ и руководителями субъектов, а сейчас это имеют отражение в порядках оказания помощи онкологическим больным. И, конечно, телемедицинские консультации обеспечивают доступность наших экспертов для субъектов, для того, чтобы решать сложные вопросы по тем пациентам, о которых я уже сказал, эти консультации бесплатны, мы работаем на всю Россию, как вы видите, и почти в половине случаев это мы работаем с, с онкологической службой субъектов Северо-Западного федерального округа. То же самое касается референс-центров. Все национальные центры имеют референс-центры. Мы также работаем на всю Россию, но преимущество с субъектами Северо-Западного федерального округа. И посмотрите, синим цветом это 2019 год, 2020 год, зеленый цвет. Там, это 2021 год, насколько мы увеличиваем эту работу. Говоря о трансляции наших компетенций, их условно можно развести на разные группы. Это, с одной стороны, компетенции в диагностике и лечении онкологических больных, но очень важно, и еще организационные и управленческие технологии, которые мы транслируем в регионы. Это расчет потребностей в лекарственных препаратах, контроль качества и безопасности медицинской деятельности, это скрининговые программы, развитие региональных раковых регистров, участие в международном проекте «Рак на пяти континентах», Тиражирование удачных региональных практик, но, конечно, самое главное, это лечебные диагностические технологии, которые должны, должны транслироваться в лечебное учреждения онкологической службы субъектов. Это малоинвазивные хирургические вмешательства, это органосохраняющие технологии, это интервенционные вмешательства, внедрение персонифицированных методов диагностики и лечения онкологических больных. Ну, возьмем даже такое сложное подразделение, как молеку... лаборатория молекулярно-генетических исследований, которую возглавляет профессор Именитов Евгений Наумович. Даже там есть технологии, в которых очень нуждается, и которые мы можем уже сейчас транслировать в регионы. Например, выявление опухоли с наследственными раковых заболеваниями, которые имеют иную чувствительность химиотерапии, поиск новых предиктивных молекулярных маркеров для опухоли легкого толстой кишки, молочной железы, премеланомы. Как это сейчас важно, когда появились таргетные современные иммунные препараты. И уже в клинических рекомендациях заложено, что без некоторых исследований молекулярно-генетических нельзя это применять. И уже в регионах имеется соответствующее оснащение, надо обучать специалистов и внедрять эти технологии, и валидировать эти лаборатории. Видео-эндовидеохирургия основной тренд в хирургической онкологии. Вы видите, как за последние 10 лет развивались они в нашем учреждении. Практически в любой области тела применяются эти технологии. Но... Таких, на таких органах, как при раке почки, при раке толстой кишки, при раке матки, 80-90% в нашем учреждении это эндовиди хирургические вмешательства, конечно, они должны иметь место в региональных учреждениях. Биопсия сигнальных лимфатических узлов для персонифицированного лечения. Биопсия сигнальных лимфоузлов позволяет уменьшить объем операций без ущерба обоснованного радикальности оперативного вмешательства. И уже рутинными стали операции при раке молочной железы, при раке эндометрия. Уже в нашем учреждении внедряются и будут готовы скоро к трансляции. Это при раке шейки матки, раке желудка, при опухолях головы и шеи. Визуализация лимфотока Персонифицированный подход к облучению. Выявляются наиболее благоприятные поля облучения для предохранения нормальных тканей, что позволяет улучшить качество жизни. И уже в нашем учреждении это рутинная технология при первичном раке шейки матки, при раке молочной железы. Это те нозологические формы, при которых очень важна лучевая терапия, но, но у нас уже проводятся исследования при других локализациях. Это интервенционные операции под контролем навигации, биопсия, предоперационная маркировка, различные виды об... И это минимальная травматичность, это эффект, сопоставимый с открытыми вмешательствами. Криоабляция. Да, технология по навигации, технология по, по криовоздействию. но вот эта технология с нашим отечественным оборудованием значительно э, снижает себестоимость, уменьшает травматичность и сопоставимо с открытыми вмешательствами. Органосохраняющие операции при раке молочной железы. Вы посмотрите, как я уже сказал, э, при биопсии о лимфатических узлах. Это стало рутиной, но, к сожалению, в регионах мы провели анализ практически ни в одном учреждении на рутинный уровень. Эти технологии еще не стали, является редкостью. Реконструктивно-пластические операции. Вот посмотрите справа, в нашем лечебном учреждении мастектомия делается только у третьих пациентов. У каждой четвертой пациентки делается органосохраняющая операция, у каждой четвертой, третьей делается реконструктивно-пластическая операция. И еще одна важная технология, которая должна иметь место, это сохранение сохранения фертильности онкологических больных. Мы должны наших пациентов, молодых пациентов попытаться сохранить фертильность. Мы их должны предупредить, что есть такой вариант. И это работа наша, онкологов. У нас все есть эти технологии, либо превентивные, либо консервирующие технологии. Но понятно, что должна работать... Мультидисциплинарная команда, кроме онколога, репродуктолог, акушер-гинеколог. Мы работаем совместно с международными организациями, соответствующими центрами нашего города. Некоторые технологии там осуществляем. И видите, вот результаты нашей работы при период меньше, чем год. И, конечно, это должно работать в онкологическом учреждении. Мы готовы поделиться этим опытом. Трансляция организационной структуры скрининга. Ну, вот в данном случае э, скрининг рака шейки матки. Мы его опробировали в нашем учреждении и сейчас заключили соглашение, проводим в Новгородской области. Для нас это еще и исследование. Мы валидируем наши отечественные тесты для цитологии, для... ВПЧ-тестирование. Это даст возможность к распространению на уровне популяции этих технологий. Ввиду отсутствия времени я не буду останавливаться на проблемах по внедрению инноваций в регионах. Но я хотел бы сказать, это есть со стороны, конечно, самих исполнителей. В большей мере это зависит от руководителей учреждений. И там не только финансовая проблема. Это нужно создать условия мотивации внедрения этих технологий. И, конечно, организационные мероприятия в нашей системе. Мы должны создать центры, соответствующие с экспертами, озадачить их, чтобы это было их функциональным. Не только национальные центры, это и крупные онкологические центры. Это совершенствование нашего законодательства для мотивации внедрения, обновления клинических рекомендаций, чтобы эти там инновации были в этих клинических рекомендациях. И, соответственно, было заложено финансирование в, в тарифах ОМС. И очень важно транслировать знания. Мы занимаемся, у нас есть отдел обучения. Лечение. вы видите мы много выпускаем ординаторов аспирантов однако вы понимаете Дефицит онкологов и специалистов, связанных с онкологией, сохраняется, динамика существенно не меняется. И я хотел бы сказать, это зависит прежде всего от регионов. Там нужно создавать мотивацию для того, чтобы к вам потом поехали специалисты. И надо заниматься этим не с ординаторами, которые уже учатся, уже мотивированы на какую-то свою карьеру, а со студентами в вузах. И, конечно, большое значение имеет организация научно-практических мероприятий для трансляции самых современных знаний и технологий в наши субъекты. Мы много проводим этих мероприятий, где-то около полторы сотни в год, в этом году несколько поменьше, но количество участников растет. Вы видите справа вверху формы этих мероприятий, их разнообразие, и, конечно. Петербургский международный форум ⁇ вот, это клумба всех наших компетенций, и любой специалист, работающий в онкологии, найдет там свой интерес в этом форме. Пожалуйста, принимайте участие. И, конечно, мы опираемся не только вот на то, о чем я говорил. Мы в регионах работаем с пациентскими сообществами, с со общественными организациями, со средствами массовой информации. Мы проводим акции по профилактике онкологических заболеваний. Конечно, мы все это делаем. Нас сплачивает Ассоциация онкологов Северо-Запада. Спасибо.